Так, всем добрый день. Вашему вниманию представляется распаковка сабвуфера фирмы пионер S21W. стандартная упаковка. так ну и произведено как обычно у нас все в китае так ну и давайте вскроем данную упаковку и посмотрим что находится внутри данной упаковки Так, внутри находится тут диск от компании, продающие данное оборудование. Так, инструкция эксплуатации, кстати, инструкция эксплуатации и для сабвуфера и колонок, которые мы рассматривали. Да, распаковывали колонки 5.0 s 1 поэтому там и было написано S21W то есть то что инструкция находится здесь так кабель подключения тюльпанчики непосредственно к ресиверу так ну и внутри Также находится кабель питания европейской вилкой, ну и обычное подключение электроприборов. Так и непосредственно внутри. Пакрован. Висер. Так, сейчас я его поставил под головой. Потому что здесь расположен динамик. Так, ну и четыре ножки. Вентах. Так, единственный отрицательный момент. Динамик ничем не защищен. Лучше какую-нибудь сюда. Либо сетку, либо еще что-то. Поэтому, возможно, при желании неаккуратном доставании повредить данный собу. Сам собой черного цвета. Здесь фаза инвертор. Так, индикатор работы. так вид сверху так вид здесь включение выключение дальше уровень громкости минимальный максимальный предустановка Также изготовлен в Китае. Ну и 220-10 40 Вт. Ну и потребляемая мощность. 25 Вт всего лишь. Так, разъем подключения сетевого шнура к розетке. Тут включение, отключение автоматического... Ну, перехода в режима сна так называемого ну и непосредственно сам разъем для подключения к ресиверу так ну и вид сбоку данного соблючера Ну, и изготовлен качественно. Передняя панель пластиковая. Это у нас ДСП, дерево. Ну и обтянуто черной пленкой. Так, ну. Всем спасибо за внимание Кому был полезен данный обзор так, Всем удачных покупок До новых распаковок